Привет. Я хочу поблагодарить мэра Бека за проведенную сессию. И я вот с чем обратился – это такая как бы неуверенность в своих решениях, которые я принял. И когда вот я, допустим, как это можно посмотреть, как это можно описать, я когда принимал какое-то решение, постоянно вот, ну знаете как бы сомневаешься в нем, постоянно сомневаешься, принимаешь и сомневаешься, думаешь, что, ну, а вдруг вот так лучше было, или вот так лучше сделать, или лучше вот так, или так, или так. И вот мы с Мейром Беком на сессии нашли вот проблему этого всего, как это вообще в моей жизни появилось, вот. И мы нашли такие ситуации из детства, в которых, допустим, я принимал какое-то решение, и меня за него наказывали. Собственно, из-за этого я начал сомневаться в своих решениях, начал э, не доверять себе, не доверять своей интуиции. И это порой приводит э, к не таким, э, ну, неприятным вещам, потому что из-за этого начинаешь действовать не так, как нужно лично тебе, а не так, как лучше для тебя, а как, например, лучше для других людей, и тебе вообще не от, этого, от этого никакого плюса нету. И вот мы смогли это найти, выявить. Спасибо поэтому Майрамбеку за эту сессию. Я ему очень благодарен. Это крутой мастер. Спасибо еще раз, очень благодарен.